Ммм, <звучит> <звучит> mm -hmm. то, что я искал. Горчица, как в Икеа. Ну, те, кто были в магазине Икеа, помните, да, такие, mm -hmm. она совсем не острая. Вот это, вот то самое, что я искал. Значит, ролик сегодня у нас про горчицу. Опять, ролик уже был. Я решил все-таки повторить и сделать то, что у меня тогда не получилось. Почему не получилось? Потому что для меня была находкой то, что... В горчице за вот этот раскрытие аромата вот именно горчицы за вот этот запах резкий горчицы отвечает специальный фермент, который инактивируется при нагревании. Если мы смешаем деактивированную и любую другую горчицу, она вся станет очень острой. Понимаете, ферменты из э, нативной горчицы, из живой, э, сделает острой и деактивированные горчицы Поэтому, если мы хотим совсем сладкую горчицу, прям вот вообще не острую, но как соус Это деактивированная горчица и без всяких там добавок других горчиц. понимаете о чем я? Поэтому, если мы хотим просто соус, вот совсем соус как соус Слегка остренький, чуть-чуть кисленький Из-за уксуса, вот делаем из деактивированной, прям как в икее уксус, сахар, сахар, просто сахар, uh, процентовки, естественно, напишу, прям четко все будет получаться, чеснок, uh, гранулированный или молотый, да, uh, немножко, там буквально один процент, uh, экстракт дрожжей, мне сейчас он очень стал нравиться, экстракт дрожжей, он делает тебе полный вкус, не такой пустой, а вот прям вот полный, законченный, экстракт дрожжей, и что еще, и черный перец, Прям что такое, вот именно из, из зерен. Все, и у тебя получается шикарнейший соус. Вот он у меня уже готов. Процентовку я сейчас распишу. Вот это и здесь. Дальше, значит, это у нас дижонская однородная горчица. Желтого цвета, янтарного цвета. Да? По сути, это, это вот эта горчица черная, только без оболочек коричневых. Да, просто, ну вот, сама желтизна внутренность. Она не такая острая, как наша сарепская горчица. Они, естественно, родственники, да, но наша саребская горчица, если кто не знал, была выведена в 1000, по году, если не ошибаюсь, нашим поволжским немцам в городе Сорептона на Волге. Это Волгоградская область. Ну, по, по сути, сейчас это часть города Волгограда. Сталинграда, Волгограда. Вот. И тогда она была выведена как раз с целью получения больше масла. Масла горчичного, как источник именно растительного масла. Вот. И как побочный эффект, вернее так, хорошо горчицы после отжимки масла из, из зерен Хорошая, хорошая приправа. С этой горчицей, с нашей горчицей, которая Сорепта наша Российская империя завоевывала там места на, на французских, на парижских выставках, ну, много лет подряд за качество Поэтому говорить, что прям вот дижонская супер крутая горчица, ну, наверное, неправильно, да, потому что у нас есть свои корни русские, и нам, русским людям, нравится все-таки поярче, пожестче, да. Но, вот для совсем гурманов, ну, для людей, которым нравится не такая мягкая, не такая острая горчица, а более мягкая, мне нравится все-таки икеевская. Поэтому, мягкая, деактивированная, в которой можно опустить сарделечку, сосисочку. И все будет вкусно. И третий вид горчицы я сегодня сделаю, прям с вами, вместе с вами на глазах. Вот такая вот дижонская, которая с включениями, которую тоже видите в магазинах. Потому что большие споры, я у нас в чате, в телеграме тоже начал спрашивать, ребят, какая настоящая дижонская? Вот такая, народная или вот такая с включениями? 50 на 50. Точно, все четко разложилось. Люди говорят, нет, конечно, с включениями, с крупными э, зернами. Вторые говорят, нет, она должна быть мягкой. Поэтому показываю вам оба варианта. Это одно и то же, то же растение, просто это сердцевина, это цельно, цельномолтое. Так что так, с вами сейчас сделаем и закончим этот ролик. Ну что, друзья, пришла пора попробовать наши горчицы, ну я так скажу, забегая вперед, я же попробовал, в общем хит-хитовый, просто вынос мозга на 100%, попадание в десяточку, это горчица деактивированная, вот которая по-икеевски сделана, да, она сейчас настоялась, она сейчас загустела, ну, ну давайте я все-таки буду, конечно, более объективным, постараюсь быть объективным. Но вот на мой взгляд, вот именно деактивированная горчица, она, в ней раскрывается весь вкус горчицы. Потому что все-таки в более острых горчицах тебе прям как лупанет вот эта вот острота по языку, и ты куда-то там, что-то там хочется быстрее себе засунуть, чтобы лишь бы вот это вот заесть, чтобы это все пролетело и как-то вот пролетело, да а здесь ты получаешь удовольствие ну я конечно могу ошибаться ну все люди разные, это полная вкусовщина, но я за получение удовольствия от еды вот здесь в дижонской, видите какая она желтенькая, какая она приятная вот здесь у нас остроты конечно больше но она не такая прям Бабах, шандарах, которая вот от русской горчицы, нет ну, Приятная, мягкая, и ароматика, кстати, другая отличается Если здесь у нас в икеевской за вкус отвечает больше, конечно, уксус, ну стандартный, да, уксус, чеснок и перец, если добавил черный <coughs> То здесь нас сама по себе, тут тоже есть чеснок немножко, но она сама по себе богаче Интересно так, а вот это? Это у нас, видите, грубая горчица, тоже дижонская, но грубая Это гораздо менее острое. Они загустели, я их делал жидкими, но они вот за ночь поставили загустили. загустели. Слушайте, ну мне, я не могу сказать, что теперь какая больше нравится. Они просто разные. Ну вот если с детьми есть, то, наверное, все-таки вот классическая, я же, видите, неспроста же тут положил еще белые мюнхенские колбаски. Да? Вот если ты с детьми, то, наверное, все-таки вот так стоит. Кушать. Какую я выберу, скорее всего, вот эту. икейскую. Икеевскую из деактивированной горчицы, она практически не острая, а вот две дижонских это вот для взрослых с получением большого удовольствия, органолептического, да? Так что так, вот чего вам, вам и желаю, вот прямо чтобы вот так, чтобы как там в том фильме, чтобы все, примерно так же. Плотно, простые вещи, а приносит только удовольствие. Ты вот удивлен и в то же время рад, я рад. Ребят, всем советую, повторяйте, и у вас все будет получаться. Увидимся.